базовый гардероб как инвестировать свои вложения в аксессуары что можно сделать для того, чтобы с небольшим вложением изменить, изменить свой базовый гардероб в принципе это не хочу показать вам на своем примере как я это применяю пришли красивые тюрбаны они пришли разных цветов, разные в отделке и по своей, своему внешнему виду, по конструкции. Смотрите, как интересно смотрится на мне. Классический пиджак, обычные полуспортивные черные брюки, кроссовки, черный с красивым бордовым тюрбан и сумка-поцелуйка. Внеся только два аксессуара, я очень сильно поменяла свой внешний вид. Если у вас есть какие-нибудь цветные блузки, наверняка они есть у каждой девочки. Цвета могут быть любые. Исходя из этого, можно, одев любую блузку с любыми цветочками, подобрать, конечно, сумку и тюрбан. Стоимость сумки вместе с тюрбаном, то гадайте, сколько. Своим подписчикам даю скидку. Головной убор и сумка обойдутся вам всего половиной тысячи. Это для моих подписчиков. Подписывайтесь. Я буду вам показывать, как можно миксовать, как можно преображаться очень просто, недорого. Но это реально выглядит просто интересно. Для меня очень интересно, когда я останавливаю на ком-то взгляд и мне хочется разглядывать, что же на человеке одето. Это правда интересно. В связи с тем, что наши карманы в общей массе у людей не прибавляют денежной массы, хочется все-таки немножко быть не такой, как общая масса серая. Хочется немножко не то, что даже выделиться, а быть вкусненькой. Для меня это на уровне осязания. да, Я в предыдущих видео говорила. И вот это способ самый простой, самый действенный. Внести в себе любимую нотку какой-то Вкусняшки, да? Смотрите, считается, что тюрбан – это строго восток. Я точно знаю, что восток начинающийся тренд. Это вещи, которые входят в обиход буквально не только где-то штучно у нас в России. Это входит по всему миру. Я участвовала в выставке онлайн «Текстиль Экспо» и видела, насколько востребованы восточные вещи. Это э, предметы интерьера даже, это обивка диванов, это какие-то вещи, покрывала, одеяло. Это очень интересно, это завораживает взгляд, очень много орнаментов и что здорово, да, что я роза, родом из Казахстана, я взяла оттуда. Это было привито с детства ценность семьи, доверие, любви, терпения. В общем, это все оттуда. Видела и вижу на просторах интернета и социальных сетей очень часто классические костюмы, строгие, соединены вместе с тюрбанами. Для того, чтобы поддержать цвет какого-либо головного убора, достаточно подобрать не обязательно прям в тон, а что-нибудь под тон, разбелено, на какие-нибудь сережечки. И какой-нибудь цвет, который поддерживается в одежде. потому что Либо в аксессуаре. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы собрать весь образ воедино. Это будет горизонталь, выдержанная. Это может быть юбка, пиджак, брюки, либо платье в едином каком-то стиле. Если одежда основная идет пестрая, значит головной убор и сумка должна быть какая то однотонная. И наоборот. Если одежда спокойных оттенков и какая-то нотка цвета цветастости, пестрости, значит, можно одеть сюда и цвет. Но здесь очень важно не переборщить. В этом я могу и хочу вам помочь. Смотрим на нашу красавицу. Сумка стоит 1800. Но если вы берете вместе с тюрбаном, тогда цена будет и тюрбана, и сумки с половиной. С учетом скидки моих подписчиков если покупать отдельно цена сумки 1900 рублей и цена тюрба на 1100 тюрба у сумки три отдела основной и два дополнительных вот так это выглядит и заходим вовнутрь внутри два кармашка и на задней стенке карман на молнии. А сзади кармашек. Ручка позволит повесить на плечо вот такое донышко. Ну вот как-то так. Подпишитесь, чтобы увидеть наши новые сумки и тюрбаны. Ваш сумчатый эксперт. Здоровья вам и вашим семьям.